Приветствую всех из Финляндии! Сейчас будем смотреть этот дом. Мы его закончили, я сегодня уеду уже отсюда. Вот, заходим, это вход главный. Зашли. Значит дальше. Направо у нас туалет. Ну как здесь будет гардероб, скорее всего. И так далее. Здесь одна комната, спаленка небольшенькая потолки МДФ везде, вентиляция, электричество, все как, все как полагается, все как положено. Здесь коридорчик небольшой, здесь у нас комната хозяйки, это нестандартное решение, сразу скажу, что это молодая семья и у них немножко странные такие, но ну, у них нет просто опыта, поэтому ну, такие не совсем правильные везде решения, скажем так. Это вторая спаленка, небольшенькая. Вот. Здесь царская спальня, скажем так, здесь будет кровать стоять, соответственно два окошка небольших открываются. Ну, неплохо, в принципе она такая темноватая, но для спальни это нормально. Здесь мастер бедру, скажем так, всеми любимый, а здесь гардероб. Вот. То есть, по крайней мере здесь э, дверной проем будет дверь стоять это уже хорошо на самом то деле нежели э, как ну, любят еще открытые делать гардеробы но это не совсем правильно скажем так вот здесь будет уже душ тоже свой э, унитаз раковина и душ для этой спальни вот, и гардероб соответственно в гардеробе есть вытяжка. Здесь приточка. Потолочки МДФ. Здесь за стенкой техническая комната. Там, в общем, тепловой насос и так далее. Все, вода. Все оборудование там. И вход с улицы отдельный. Вот. Коробочки АББ. Стандартненькая схема. Скажем так, и вот у нас зал, зал немножко такой, ну, с увеличенным потолком, дом одноэтажный. Вот. Здесь будет кухня выстраиваться, здесь куча розеток, выключателей, точнее. Это будет датчик какой-то, здесь выключатели. <coughs> вот. здесь будет кухня стоять, дверь на террасу, террасовый в длину всего дома, там ступень, я в телеграм-канале показывал, как собирать, и на ютубе тоже выкладывал про террасу, но кому интересно, подписывайтесь на телеграм-канал, на ютуб-канал, в инстаграм подписывайтесь, в телеграме вообще все очень быстро происходит, то есть я сегодня уже что-то выкладывал, а это неизвестно, когда еще выйдет видео, поэтому там все быстро происходит, и более подробно такой как лайв-журнал, скажем так, моя жизнь, настройки, что тут показываю, рассказываю, там делюсь своими какими-то, ну не только я делюсь, в группе тоже люди делятся, много специалистов, которые ну, какие-то свои нюансики, лайфхаки показывают, рассказывают, очень полезно, так что всем рекомендую, ссылочка есть в описании. Вот там вы обо всем узнаете подробней. Вот. Так, окошечки, дверь, вот это над дверью, там вентиляция. Ну, это холодно, это есть два варианта, скажем так, притока такого, ну, скажем, с улицы прямого, это для камина. Еще одна дверь, выход на тоже на террасу, но эта терраса уже, она, ну, как бы имеет крышу. То есть, в принципе, особо там в дождь она не спасет и практически весь пол будет мокрый всегда, но частично, когда мелкий такой дождичек капает, то вроде как под крышей находишься. Значит, эта комната, здесь такая комната медвежья, да, берлога, скажем так, мужская комната. Сюда заходишь, здесь наверняка будет стоять там может быть диванчик, может барчик, ну что-то такое, скажем так. Тут душ у нас, для него, для нее, как обычно, и сауна, баня, вот. поэтому о бане я сделаю сейчас отдельное видео сниму, так что, ребята, заходите, подписывайтесь обязательно в телеграм-канал, не пожалеете, там очень-очень много всего интересного. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.